Дамы и господа, меня зовут Юрий И сегодня у нас на обзоре игра Days Gone Жизнь после Завариваем чайок, запасаемся вкусняшками И мы начинаем Days Gone это компьютерная игра в жанре Action Inviter В открытом мире с элементами выживания Разработана американская студия Band Studios Действие игры разворачивается на территории штата Орегон Через два дня... Чё дня? надо заново Действия игры разворачивается на территории штата Орегон. Через два года после начала глобальной пандемии, превратившейся большую часть населения в зомби, именуемых в игре фриками, игрок берет на себя роль байкера Дикона Сэнд Джона, который пытается выжить в суровом мире, практически полностью уничтоженном из-за эпидемии. В основном сюжет поиски жены Дикона Сары, на момент событий игры считающей мертвой. Игровой процесс Дазган ведет от третьего лица и на исследование открытого мира. Игрок может использовать огнестрельное оружие, оружие ближнего боя, импровизированные виды оружий, чтобы защитить себя от враждебных бандитов и фриков. Основным средством передвижения по миру является мотоцикл, который можно улучшать и изменять его внешний вид. Dust Gun представляет из себя шутер от третьего лица. Конечно же в игре присутствует лут, крафт и прокачка умения. Видимо в современном игре без этого никуда. Схема развития навыков простая и привычна. Нейтрализую врага, за это получая опыт которые потом тратим на развитие навыка, каких в игре всего три штуки – рукопашная атака, стрельба и выживание. Если игрок хочет приобретать крутые пушки и прокачивать свой байк, то придется заслужить уважения у местных лагеря, выживших, выполнять побочные квесты, приносить трофеи и еду. Кстати о байке. Он является основным средством передвижения Дикона. По местным красотам, мотоцикл нужно постоянно заправлять топливом и чинить, Иначе можно заглохнуть посреди леса и быть растерзанным фриками. Канистры с бензином обильно разбросаны по всей карте мира, так что проблема их нехватки топлива возникает редко. В игре предусмотрено быстрое путешествие между лагерями и другими объектами. Зачастую нужные маршруты преграждают гнезда фриков или ворон, поэтому сначала придется избавиться от них с помощью зажигательных смесей. Если же игрок захочет вручную путешествовать по миру игры, то с легкостью может наткнуться на засады мародеров. А еще по карте Дансган разбросаны блокпосты Nero, в которых можно найти бустеры здоровья, выносливости или концентрации. Зачастую такие посты снабжены системой сигнализации, звуки которых охотно привлекают нежелательных гостей. Будьте осторожны! Ну и конечно же не обделю внимания главному гейплею в фишке игры – уничтожение оркфриков. О да, это действительно круто. Суть фишки проста: на карте мира Дазган существует несколько десятков мест, в которых обжидают стая фриков. Этими местами могут служить пещеры, брошенные лагеря беженцев, карьеры и тому подобное. И врагу предлагается заявиться в эти места, очистить их от нечисти различными способами. К примеру, некоторые места забилуются бочками с горючим, которые очень хорошо помогают в истреблении недругов. Чтобы направить орду в нужное русло, на помощь Дикону приходит манок, который очень хорошо привлекает фриков к себе. Игрок может бросить манок к бочке, привлечь туда фриков и одним метким выстрелом стереть с лица сразу несколько десятков особей. Красота, вы скажете. О да, NPC врагов в Дансган навалом. Помимо главных героев, Бухаря и Сары, в игре нам придется столкнуться с добрым десятком второстепенных персонажей. Большинство NPC обитают в лагерях. А во время путешествий по миру Дазган можно наткнуться только на заложников мародеров. Особые ценности этих заложников не представляют. Они нужны лишь для того, чтобы получать очки репутации. А вот в лагерях уже куда интереснее. В них можно обнаружить механиков и оружейников, у которых Дикон может прокачать свой байк, заправить его топливом и пополнить боезапас. Время от времени с нами будет связываться с Джеймс, тот самый ученый, который был на вертолете Нера из самого начала игры. В общем, по мере прохождения игрок будет обрастать новыми знакомствами, заданиями и хлопотами. Сейчас я вас отвлеку на несколько секунд. Предлагаю вам интересный креативный канал MiFord. На его канале вы увидите летсплеи, хорроры, стримы. В общем, не буду медлить, заходи на его канал и сам все увидишь. Ссылка на его канал в описании. В техническом плане игрушку ругать не за что. Графика, анимация и спецэффекты выполнены на высоком уровне. В Dust Gun реализована динамическая смена дня и ночи, которая влияет не только на визуальную составляющую игры, но еще и на геймплей. Модели NPC, фриков и мотоцикла проработаны до мельчайших деталей и радуют глаз. Отчего а стоят виды покинутых лагерей и пейзажи Фервела? Разработчики очень точно передали атмосферу хаоса и запустения, в общем, смотреть на Дасган более чем приятно. Лично мне было интересно бесценно бродить по карте и глазеть на местную флоуру и фауну. Но вернемся к геймплею. К сожалению, разработчики понапихали в игру слишком много всего: много фриков, много гнезд, много засадных лагерей, а также очень много натипных заданий. Если в начале игры все элементы игры воспринимаются в диковинку и вызывают интерес, то уже к середине игры они начинают раздражать. Хотите по-настоящему крутое оружие? Спросите вы. Будьте добры потратить кучу времени на многочисленные однотипные задания для лагерей. Самое эффективное оружие против ордфриков вообще дают лишь в конце игры, а задание О Брайна, просто тупой десяток одинаковых миссий по-настоящему интересно из них оказывается самое последнее. Суммарная игра мне конечно же понравилась, но разработчики явно перестарались с контентом. Рельеф игрового мира тоже немного наобразен, но в целом игра заслуживает внимания. Вот и подошел к концу наш обзор. Спасибо, что остались с нами. До новых встреч. Пишите свои комментарии, на какую игру сделать следующий обзор. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, подписку и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока.